Данном уроке мы рассмотрим следующую формацию, которая называется ложный пробой. Вариантов данной формации достаточно много, все по-разному ее интерпретируют. Так, мы посмотрим, как она выглядит на графике, мы посмотрим методику входа и методику выставления стопов и профитов. Рассмотрим все это в терминале Quick. Возьмем другой торговый инструмент, это фьючерс рубль-доллар, и рассмотрим на графике. Красными линиями обозначена некая зона сопротивления. И рассмотрим сейчас ложный пробой, который приводит к тому, что робот и вы должны открывать короткую позицию. Ложный пробой, когда вы должны открывать длинную позицию, образуется абсолютно зеркально-симметрично, и мы рассматривать ее не будем. То есть Все с точностью до да, наоборот. Зона у нас образовалась, мы уже в данном курсе рассматривать зону не будем. Зона у нас есть, и мы рассмотрим уже методику формирования модели. Мы подходим к зоне сопротивления. Сейчас нам нужно понять принцип. В данном случае для формирования нам потребуется еще один важный инструмент. Это объем. То есть формация ложный пробой еще оперирует и объемом. Мы подходим к определенному уровню, который мы задали заранее. Уровень, важный уровень, зона сопротивления. Обязательно подход будет вне этой зоны. Свеча, которая формируется вне зоны. Дальше свеча ударяется в зону. Это, кстати, может быть предвестником формирования, как мы рассматривали в прошлых уроках, зоны двойная вершина. Но следующая свеча, возникающая, уже не дает возможности сформировать двойную вершину. Это свеча, которая тенью выбивает, тенью прокалывает зону сопротивления. При этом обратите внимание, что данная свеча имеет повышенный объем насколько повышенный, как задать это математически, но визуально вы можете видеть, что это объем максимальный за несколько предыдущих свечей. То есть это повышенный объем. И при этом, если свеча сразу черная, то есть мы прокололи зону, и она закрывает закрытие, а точка закрытия, как мы говорили, это очень важная точка, она закрывается ниже точки открытия. Черная это тенденция к тому, что рынок может начать откат. И появление черной свечи с повышенным объемом, пробивающей тенью зону сопротивления. Это сигнал на вход на открытие короткой позиции. Если эта свеча белая, то нужно подождать еще следующей свечи и посмотреть. Если следующая свеча черная, то вот это уже да, сигнал на то, что открывать короткую позицию. И вот на этой черной свече происходит вход в шорт. И теперь давайте посмотрим стоп за хаем вот этой свечи пробоя. А профит так, как вы зададите. Есть, и естественно рекомендуем ставить многоуровневый профит. Давайте посмотрим, что произошло с тенденцией. Произошел ли действительно откат в данном случае. Вот мы смотрим, куда уходит рынок. Давайте все-таки досмотрим. и Посмотрим разворот этого рынка. Ну, видите, что рынок прошел достаточно значительное расстояние. После свечи входа мы прошли еще достаточное расстояние, чтобы взять профит. Если стоп у нас выставляется за хаем свечи пробоя, вот здесь у нас где-то точка входа. то дальше у нас должны выставляться уровни профита. Уровни профита должны выставляться так, чтобы ваш профит ваш профит был выше больше стопа. Но одним из недостатков именно данной модели ложного пробоя можно считать, что то, что стоп можно выстав... иногда получается, если выставлять захоем свечи прокола, иногда получается достаточно большой. Поэтому здесь... Рекомендация это будет в дальнейшем курсе. Можно стоп немножко подкорректировать. Стоп подкорректировать после того, как роботу его выставит за хай свечи пробоя. Вот такая модель, которая в данном случае, вы видите, тоже сработала. Конечно, стопроцентной гарантии, что каждая модель будет работать, нет. Но надежность модели зависит очень сильно от того, как точно вы выбрали уровни То есть не следует выбирать уровни все подряд. Вот, естественно, от таких уровней будет очень много ложных сигналов. Сигналов, которые не будут отрабатываться так, как вам хотелось бы. Берите более надежные уровни. Пусть у вас будет меньше отработано формации, но ваши входы будут надежнее. Вы повысите вероятность получения профита. И соответственно у вас профит в любом случае больше, чем стоп. И в этом случае вы гарантированно должны зарабатывать. Вот так выглядит формация ложный пробой. В следующих уроках мы рассмотрим следующие существующие формации.